Сонечка, ну просыпайся, маленький наш сонный глазик, а что ты так любишь? Давай кусай. У -у -у. Сонечка, ну просто бойся. А тебя есть, да, лучше завтраком накормить я поняла? хорошо так и сделаем давай сначала делаем процедурки некоторые нам же надо умыться У тебя утро да? но ну, у меня на сегодня такая программа тебе <клес> <клес> да да поэтому я пришла к тебе в кроватку <клес> давай мой хороший гнозки протрюм домой очень гнозик наш сонный. Mm. <clears throat> буду посвящать только тебе. Да. У меня сегодня тоже нет дел. <с> Я решила отложить все дела ради тебя. Потому что ты кто? Ты мой самый любимый мужчина в мире. к Делаю так. Угу. Какой еще. Давай, ухаживать за собой Нельзя быть грязнулей <связь> Ни в коем случае нельзя быть грязнулей Ну что, кисуня моя Чаёчек будешь? <связь> Я тебе заварила такой чай вкусный, фруктовый Здесь разные фруктики Но их не видно ну, Хотя, ты знаешь Листочки Знаешь, там ягодки таежные и фрукты угу. Ой, горячий такой Самое то, знаешь, с утра Очень-очень бодрит с утра Так что давай, мой дорогой Нальем тебе чайочек. еще глотой. ты любишь? но ну, не совсем, ну немножечко, немножечко тебе полезности добавила. давай выпьем витаминки твои перед едой. вот витаминочки я приготовила. смотри, вот это рыбий шер. это мультивитаминка, здесь тоже комплексные витаминки, а вот это кальций. Очень полезно Магний здесь вот в этой витаминке есть То, что не волнуйся <клых> <клых> Да, так как ты у меня занимаешься спортом Теперь очень Давай открываю ротик Давай I'm alone. кошеньку знаю ты ее не очень любишь, но она очень полезная да ты должен быть здоровым твой тренер сказал чтобы я кормила тебя кашкой по утром да она такая вот видишь тут чернослив изюм У -у -у. она ума, очень вкусная хочешь я даже с тобой ее поема будем как маленький в детстве, помнишь? <coughs> помнишь, как мы в детстве ели кашки, мама наверняка тебе говорила, открывай ротик, открывай ротик, давай, за маму ложечку, за папу теперь ложечку, Вкусно? Да, вкусно, я знаю. Mm. Вкусно. Mm -hmm. Мне тоже нравится. Ты любишь, в принципе, и тот, и тот, но вдруг ты хочешь какой-то такой Ты Что ты будешь? Давай, какой тебе сделать? С черным хлебом, да? Угу. То есть ты хочешь черный хлебушек и вот эту колбаску, да? Такую. Давай. И салатик какой ты хочешь сюда? Зелененький, да? Угу. Хорошо. Имбирочек. Немножечко, чтобы было остренько. Он, кстати, очень полезный. На завтрак особенно. Давай. Я тебя тоже покормлю. И потом сделаем тебе еще бутербродик с белым хлебом. Будешь его, да? угу. Давай, мой сладкий. Давай. Я буду кормить и... Чаёк будешь еще запивать вообще не рекомендуют конечно запивать но я знаю что ты так любишь давай кусай mm -hmm. Еще, еще, еще, еще. Давай еще. Чаек. Так, давай уже доедай. Давай последний кусочек. И давай чайочком запьем. колбаски. Оливочки. Или ты так будешь кушать? Да, ладно, так. Давай тогда имбирючек немножко еще. Прям капельку. Я знаю, что ты его любишь. Да, имбирь ускоряет обмен веществ. М -м -м. Вот такой у нас получился с тобой бутербродик. вкусненький Родик, по шурю, ту а, давай, давай, давай, давай. А, кусой. Тщательно перешвывай. или тот с черным хлебом, да? и этот тоже вкусный перекусил да я знаю что ты перекусил да. а, сладкий мой сладкий мой очень сладкий